Огуршки, с вами Зерон Огурец И сегодня вот этот чурнич, который сейчас Сидит на моем столе Смотрит на дверь Или на кресло На ресторан Ну, все равно И сегодня будем искать наблюдателя В Гэм Констракт Нет, не в Гэм Констракт 13 летом А в Гэм Констракт construct... В Гэм Game... Обычный Констракт Нитом, Фэн, Граус Тапу И сегодня это чудище для меня будет наблюдать. А если я включу хоть запись на 3 минуты или на 6, 6 секунд, то оно сразу меня убьет. А те, кто сейчас запасается едой и трусами, приятного просмотра и мы начали! Итак, когда я зашел в игру, меня чуть-чуть подлагило, и я пошел искать наблюдателя. Я только его искал. даже не знал куда мне пойти, но потом, хм. я подумал, если он тут тоже есть, то я его не увидел, и тут тоже. Я подумал, что он может быть в темноте, но мне стало уже жутко не по себе. Поэтому я заспау... заспаунил вот, чтобы бес э, стало очень смешно и не так страшно. Я оставил их примерно там, 6 штук, потом пошел опять. что не увидел вообще, он может быть и в черной комнате. И мне кажется, что он мог быть здесь, но его здесь не было. Поэтому я подумал, что он мог в зеркальной комнате быть. Я сначала пошел в белую комнату, не удивился, а потом в зеркальную, и увидел его. Это было реально страшно. И потом, потом я пошел наверх, чтобы убедиться. Там его уже в белой комнате не было. И меня испугал Бод. Бодибельный И потом я увидел опять его. И он опять исчез. Вот это было уже серьезно. Я пошел опять в эту комнату, но его уже там не было. И, конечно же, здесь тоже пробегал. Я сразу побежал за ним, но он уже исчез. Мне уже стало шутка не по себе, потому что он был везде, даже в этой комнате. Но в этой комнате его уже не было. Только бота понаставили, какой-то фига не все. Итак, я пошел дальше искать. наблюдать. Даже о Тоже пошёл опять в белую комнату. Но как не было, так его и не было. О, я Гордон Фриман. И здесь его тоже не было. Я опять... Сюда и труп исчез. Это я уже не один раз вижу. А там я уже пошел в черную комнату. Его там тоже нету. Ну даже наблюдатель черный. Потом я пошел наверх, потому что мне было страшно. Вдруг там реально существует мясной. Я видел как обычно боты игрались, мне стало интересно, а он есть в секретной комнате, я так-то и подумал, и там его вообще не было, я тут все нашел, даже это, это, и это, ну, думал что кукла меня защищит, защищ защитит потом я пошел в ту комнату где постоянно там был но там его не было и потом он появился вот это уже и потом я бросил куклу отсюда потому что она не помогает потом я пошел снова и уже понял нельзя бояться нужно его отфигачить. Потом я пошел опять в ту комнату или как сказать переход. Ну я и хотел туда идти, не было ленты. Потом я пошел в белую комнату. Его конечно там не было. Потом я пошел в зеркаль. Он пошел вход в дом. пошел сюда и как раз хотел врезать ему но его тут не было конечно же я пошел в белую комнату и там его вообще не было я доискался и вдруг появился год я пошел потом уже в белую комнату а потом в зеркальную его там не было и мой шанс ну его тоже не и он тоже исчез когда я уже не стал бояться этого засранца черного и начал везде искать и главное, я его почти догнал, но он исчез. Почему исчезают они везде? Даже в этой комнате, или как сказать, доме, его тоже не было. И так сказать, он был, но исчезал. И сделал, искал, даже в черной комнате ну, никого и не было. Ну я почти был победе он исчез. Ну успел я его и ударить. На этом все. Пока. Итак, вот друзья. Это видео подошло к концу. Спасибо, что вы его досмотрели до конца, потому что я очень-очень-очень-очень рад. Конечно, я уже сдался с наблюдателем. Вот ну, думал, что вы уже поняли, что наблюдатель это и не такая-то угроза. Но, а где он? он сейчас так. а вот он лежит хорошенький завтра еще такую повторим понял и те кто сейчас засмотрел это видео до конца спасибо за просмотр всем пока всем удачи всем пока